Бля, тычки, слышишь? И сегодня поэтому что ночь видит. Темнота! тути Привет, Сиди, машка. машка, Машка, а. привет. привет, привет, привет. Машка, Машка, Машка, Машка. Кофе, вот теперь мы знакомы с нашей камерой. Вот, привет, подпишитесь. И если это видео а вам нравится, то подпишитесь. И поставь кодс на мой ролик, лайк, чтобы меня и выпустили. И, и... и до встречи. Пока. Пока.